Здравствуйте, в эфире новости в студии Аина Исакова. Премьер-министр на военно-транспортном самолете вооруженных сил Кыргызской республики прибыл в Баткенскую область. Накануне в результате инцидента с применением оружия погиб военнослужащий пограничной службы Кыргызстана. Несколько граждан получили ранения. Глава правительства в рамках рабочей поездки встретится с жителями сел приграничной территории, навестит пострадавших в больнице, проведет оперативное совещание с руководителями соответствующих государственных структур. Ночь в Лилекском районе на кыргызско-таджикской границе прошла спокойно, сообщили в Государственной пограничной службе Кыргызстана. Уточняется, что дорога Ошбаткен и Сфана открыта для проезда с местными жителями, проводится профилактическая беседа. Переговоры между пограничными ведомствами двух стран продолжаются, обстановка пока остается стабильно напряженной. Накануне таджикская сторона первая применила оружие, обстреляв кыргызские пограничные посты Максат и Сай в Лилекском районе Баткенской области. В ходе об Обстрела из гранатометов, производимого таджикской стороной, сгорела металлическая наблюдательная вышка по гранзаставу Максат. Один военнослужащий погиб. Напомним, 14 сентября в селе Максат в местности футбольное поле Лелехского района Баткенской области на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. Кроме того, таджикская сторона не согласованно высыпала 10 грузовиков щебня на условной линии границы в местности Джака-Орюк. Планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана. Государственную пограничную службу Кыргызской республики будет представлять начальник главного штаба, первый заместитель председателя ГПС Кыргызской республики, полковник Абдикарим Алимбаев. Таджикскую делегацию возглавит начальник главного штаба. Первый заместитель командующего ПВГКМБ Республики Таджикистан генерал-майор Хихматуло Пираков. Обстановка на Кыргызском Таджевском участке государственной границы 17 сентября оценивается как относительно стабильная. Планируется, что сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Кыргызстана и Таджикистана. Государственная пограничного служба Кыргызской Республики на встрече будет представлять начальник главного штаба. Первый заместитель председателя государственной пограничной службы Крымской республики полковник Артекарина Олимбаева. Татюшскую делегацию возглавит начальник главного штаба, первый заместитель командующего пограничными войсками ГКС Республики Белликситовский генерал-мальюрский посолок Пираков. По уточненным данным, в ходе перестрелки, произошедшей 16 сентября 2019 года на крымско татюшинском участке государственной границы, 13 человек получили ранее различной степени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 На сегодняшний день в территориальной больнице Великского района проходит лечение 13 пострадавших, из них один ребенок 2005 года рождения. У двоих военнослужащих, у двоих пограничников состояние крайне тяжелое, находятся в реанимации. Сейчас решается вопрос о переводе некоторых из пострадавших в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.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 Состоялся телефонный разговор между председателем государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбеком Шаршеевым и первым заместителем председателя, командующим пограничными войсками ГКМБ Таджикистана Раджабали Рахмонали. Главы пограничных ведомств обсудили пограничный инцидент с применением оружия на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы. В результате переговоров 21.30 перестрелка была прекращена. Государственная пограничная служба Кыргызстана принимает меры по недопущению дальнейшей эскалации инцидентов. Продолжение следует... Правительство Кыргызстана намерено упразднить родительские фонды в школах. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтана Юмирбекова. По ее словам, сегодня отечественная система образования недополучает 3,7 миллиарда сомов. Согласно постановлению Кабмина о стандартах бюджетного финансирования высчитываются затраты на каждого ученика. Так называемый подушевой принцип. В эти средства включены зарплаты педагогов, отчисления в соцфонд, учебные расходы, траты на повышение квалификации и другое. По словам Юмирбекова, Данное постановление уже устарело. Учителя и директора не должны участвовать в сборе денег, но по факту они вмешиваются в процесс, что вызывает раздражение родителей. При этом никто не имеет права дискриминировать ребенка, родители которого не сдают деньги. Родители вправе расформировать школьный фонд на собрании, заявила вице-премьер. Глава правительства поручила Министерству финансов и Министерству образования и науки пересмотреть стандарты бюджетного финансирования, чтобы выяснить, какая сумма действительно требуется для покрытия школьных расходов. До 2023 года мы изыщем средства для ликвидации недофинансирования и упраздним родительские фонды по всей стране. Где-то сократим расходы, но на образование деньги изыщем, заверила вице-премьер. В год развития регионов в Высокогорье идет строительство новых социальных объектов и объектов инфраструктуры. Накануне в Каракульдинском районе жители отдаленного села Токбай-Тала получили возможность улучшать спортивные показатели. При местной школе открыли новый спортивный зал. Как он выглядит и в каких условиях занимаются спортом жители отдаленных сел узнавали наши корреспонденты. Это село находится высоко в горах. Для местных жителей улучшение инфраструктуры вдвойне подарок. Сегодня тут рады открытию нового спортивного зала. Настроение отличное. У нас появился новый спортзал. Наши дети теперь могут заниматься спортом в хороших условиях. Спортивный зал мы назвали именем Бакыта Адразакова, нашего бывшего учителя. Он был очень хорошим человеком. Это будет достойный пример для детей. На строительство ушло 12 миллионов сомов. Их выделили частные предприниматели. Зал оборудован под занятия волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Я так рад, что теперь у нас в селе есть спортивный зал. Тут можно заниматься всеми видами спорта. Раньше мы занимались физкультурой на поле в любую погоду и в дождь и в снег. А теперь есть все условия. Я очень рада. Мы будем стараться достигать успехов. Когда я услышал, что этот спортзал назовут именем Батыра, был очень рад. Его уже нет живых, но идея строительства была его. Он прикладывал много усилий, чтобы строительство началось. Он был очень хорошим учителем и человеком. Село токбай входит в сельский округ Чалма. Сегодня тут проживают порядка тысячи семей. Я очень горд, что имя моего брата будет жить таким образом. Он действительно был хорошим учителем. Он закончил эту же школу с золотой медалью. Вернулся в родное село после вуза, чтобы учить детей. Нам необходимо развивать село. Очень важно, что идет программа по развитию регионов. На энтузиазме кыргызстанцев и вместе с грамотной организационной работой можно сильно улучшить жизнь людей. В честь открытия в новом спортивном зале прошел турнир по волейболу, в котором приняли участие 12 команд из всех сельских округов Каракульджинского района. Алена Смирнова, Марзаджигитма Маткирим Улубик, Джана ЛТР, Ожская область. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. До встречи.